Знакомьтесь, Кирпенская центральная городская больница, которая находится в городе Буча, которая расположена напротив Бучанского городского совета. Хочу показать спартанские условия одной из палат. Лечиться здесь можно, да и ладно, зато бесплатно. Анализы делают. Правда, лекарства покупаешь за свои деньги, которые прекрасно ты тырит медперсонал, но им же не за свои деньги покупать для малообеспеченных больных. Вот смотришь на эту всю разруху и думаешь, в какой карман идут ежемесячный социальный взнос, отчисляемые зарплаты. Я видел тебя в